Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Эти криптовалютные тренды, о которых я сегодня тебе расскажу, только начинают зарождаться. И можно сказать, инвесторы в них все еще ранние. И есть два главных способа, как заработать на том, что называется Web3.0. Первый, идентифицировать возможности и инвестировать в них. Например, в компании, которые работают над созданием Web3.0. И второй, собственно говоря, самому что-то построить web3.0. Оба этих способа могут привести к тому, что ты сказочно разбогатеешь. Например, ты можешь предоставлять услуги web3.0 или создавать контент web3.0 или вовсе построить свое собственное приложение web3.0, которое поможет миллионам людей. Выбор только за тобой. И люди, которые выберут это в самом начале развития web3.0, получат самое большое вознаграждение в будущем. Почему? Потому что это очень ранняя инновация. Это все равно, что инвестировать в интернет, когда он только начинал зарождаться. Сегодня мы с тобой обсудим самые большие возможности web 3.0, которые потенциально могут поднять тебя до небес. Но для начала, что такое web 3.0? Некоторые эксперты представляют web 3.0 как какой-то ассорти, в котором существуют метавселенные, NFT, блокчейн-технологии, DeFi, DAO и так далее. И это действительно так, web 3.0 это некий бутерброд из всех этих технологий. Но на самом деле Web3.0 это концепция абсолютно нового интернета, где будет децентрализация, отсутствие посредника, единого органа контроля и цензуры, зато будет больше безопасности, прозрачности, скорости и прав у пользователей. И при этом это даст шанс для более мелких бизнесов посоревноваться с гигантскими корпорациями, которые уже давно превратили интернет-версии Web2.0 в свою империю. Зарождение интернета Web2.0 было идеальным шансом получить большие прибыли за счет роста технокомпаний, таких как Apple, Facebook, Tesla и так далее. Поэтому я хочу получить больше прибыли от зарождения web 3.0, пока это еще ранняя технология, и хочу, чтобы ты сделал абсолютно то же самое. Надеюсь, через многие годы ты вернешься к этому видео и напишешь в комментариях «Большое спасибо тебе, богатейший Ди!». Мне будет очень приятно от этого. Поэтому я провел некоторое время в поисках самых лучших шансов для нас с тобой. Итак, как же запустить бизнес web 3.0? Можно сделать так же, как и обычно – создать общество с ограничениями ответственностью, провести бумажную работу и так далее. Но в Web 3.0 есть кое-что другое, что набирает популярность. Это DAO. Или же децентрализованные автономные организации. В интернете описано, что это такое огромнейшими описаниями, но простыми словами, это интернет-организация с общим банковским счетом. Наверняка ты уже слышал обо всех этих DAO. С сумасшедшими процентами дохода, чуть ли не миллионы процентов в год. Например, Спартакус DAO или Олимпус DAO, кстати говоря, достаточно популярный и известный это только для примера я сказал не нужно бежать инвестировать в них дау также является организацией которая использует блокчейн технологию для коллективного управления активами для роста портфолио а также позволяет всем участникам сообщества голосовать за решение что определяет будущее этой организации и я думаю что DAO это как начальный росток который в будущем вырастет в большую индустрию которая полностью изменит то как управляются деньги и люди в компаниях и бизнесе ну по крайней мере так так может случиться, если комиссия по ценным бумагам и биржам США не захочет вставлять палки в колеса. Ты можешь использовать такие сервисы, как, например, Morales или, например, Арагон, для того, чтобы создать свой собственный DAO, перенести свою собственную бизнес, перенести свою собственную компанию на блокчейн. Эти сервисы позволят тебе перенести твою организацию на существующий блокчейн со всеми вытекающими последствиями. Для того, чтобы это сделать, тебе также понадобится Эфириум-нода. Ты легко можешь найти инструкцию в интернете, как ее запустить также тебе понадобится кошелек метамаска который можно скачать для google chroma android или iphone Quick Note предоставляет полную пошаговую инструкцию, как собственноручно открыть бизнес web 3.0. Ссылку на эту инструкцию я оставлю в описании. Как результат, ты получишь не только DAO web 3.0, но и возможность инвестиций в NFT, цифровые и даже физические активы, используя свое новое DAO. Потому что чем больше участников в твоем DAO, тем больше капитала у тебя для инвестиций. А Это означает больше возможностей получить больше активов и соответственно больше прибыли из них и для твоей его сообщество DAO. Не заметил на что это похоже? Это похоже на новый хедж фонд, только намного дешевле в создании и обслуживании, ведь нода эфириума сейчас стоит 15 центов в час. Пример такого DAO это Pleaser DAO, которые вместе смогли купить альбом Wu-Tang Clan в виде NFT за 4 миллиона долларов, единственная копия этого альбома. Ты можешь создать такой DAO лично, например с друзьями, управлять капиталом и искать хорошие инвестиционные возможности. Вместе с DAO и Web3.0 ты сам можешь стать хедж-фондом прямо сейчас, таким, например, как Galaxy Digital Майкла Новоградца. Вот что дает тебе Web3.0 и DAO. Следующая возможность Web3.0 — это, конечно же, игры формата «Играй и зарабатывай». Самые известные — это Axie Infinity и Sandbox. Благодаря им множество разработчиков привлеклось в криптоиндустрию. И при этом самое интересное, что лучше всего зарабатывать, действительно, играя, а не ожидая, когда твоя инвестиция вырастет после падения. Однако порог входа для некоторых игровых криптовалют может оказаться неподъемным. Например, тебе понадобится более тысячи долларов для того, чтобы купить хотя бы какие-то стартовые NFT вещи в Axi Infinity. И это еще не все, ведь потом придется потратить еще несколько сотен долларов для того, чтобы купить своего Axie и вырастить его. Хотя сейчас у них есть так называемая стипендиальная программа. С ее помощью ты можешь зарабатывать пассивно на том, что ты уже владеешь NFT-шками но при одном условии, что ты помогаешь другим людям, которые не могут себе позволить зайти в мир Axie Infinity. Что нужно, чтобы начать? Обычно для того, чтобы начать играть в криптовалютные игры и зарабатывать в них, необходимо купить что-то вроде входного билета. Этот билет представлен в виде какого-нибудь NFT. Кстати, есть такая компания как ReNFT. Если ты уже держишь какие-то NFT, особенно если эти NFT являются входными билетами для криптовалютных игр, ты можешь либо взять их в аренду, либо сдать в аренду с помощью этой компании. За это ты будешь получать пассивный доход. Кстати, эта компания финансируется известной игровой студией Animoca Brands. Поэтому я думаю, если криптовалютная игровая индустрия продолжит развиваться, то ReNFT может стоить куда больше. И это вполне возможно. Ведь даже соучредитель Reddit Алексис Агонян предсказывает, что через 5 лет криптовалюты из формата «Играй, зарабатывай» станут единственным типом игр, в которые люди будут играть. И я в принципе с этим даже согласен. Итак, среди NFT игр есть две большие возможности сейчас, как обычно. Первое — найти лучшие инвестиционные объекты, такие как, например, ReNFT. И вторая – создать создать эти объекты самому, создать собственную игру, ведь на данный момент эта индустрия только зарождается, но в нее уже льются миллиарды долларов. А вот играбельных и увлекательных игр все еще мало. Это какая-то прямо дивергенция между тем, что происходит в финансовом плане и в плане продукта. Для меня это выглядит как огромная возможность сделать продукт, который привлечет внимание денег, которые сюда вливаются. Возможно, это будет даже не игра, а какие-то инструменты для разработчиков понятные и простые, а может быть какой-то улучшенный marketplace. Или наконец-таки кошелек, где ты сможешь управлять всеми своими NFT, этого до сих пор нет. Суть в том, что в индустрии, которая буквально только что появилась, где плавают уже десятки миллиардов долларов, тебе не нужно слишком многого, чтобы откусить миллион-другой. И следующее, о чем мы поговорим, это одна из самых крупных прорывных технологий Web 3.0. Лично для меня. Ведь я создаю контент уже практически 4 года. Как создатели контента будут зарабатывать веб 3.0, веб 2.0, в котором мы сейчас находимся, создатель любого контента, это может быть даже просто новостной ресурс, зарабатывает даже не деньги, а внимание. Чтобы заработать больше денег, нужно привлечь больше внимания. Есть даже фраза: валюта новой экономики – это не деньги, а внимание. И если ты сидишь в интернете хотя бы 10 лет, то ты знаешь, что креаторы пойдут на все, чтобы привлечь твое внимание. Сейчас. Контент. сейчас контент мейкеру нужно обязательно принимать правила сообщества где он публикует свой контент без этого монетизации контента не будет я не могу говорить о ТикТоке или других приложениях но на ю цензура ужесточается это факт в интернете web 3.0 все это перестанет быть нужным контент мейкер сможет использовать криптовалютную p2p технологию чтобы получать прямое вознаграждение за свой труд и потраченное время более того прямое вознаграждение может получить и зритель тоже. Уже есть некоторые платформы web 3.0, которые это тестируют прямо сейчас. Это, например, фликса или, например, тета. Они позволяют, например, уже загружать видео, получать просмотры и зарабатывать токены. Но при этом на платформе тета вознаграждения распространяются не только на контент-мейкеров, но и на зрителей все это находится только лишь в стадии рождения поэтому это очень перспективно и опять же это возможность двойная ты можешь либо создавать контент web 3.0 либо ты можешь строить эту технологию чтобы помочь быстрее перейти из web 2.0 в web 3.0 возможности просто не ограничены ведь это абсолютно новое пространство где можно еще создать все что только хочешь к примеру можно стать одним из первых создателей контента web 3.0 потенциально в будущем это может превратить тебя в такого себе PewDiePie нового ютуба и если ты собираешься создавать контент в 3.0 вот тебе несколько советов как привлечь аудиторию кстати говоря эти советы пригодятся и для ютуба Первый совет. Самый главный фокус на ценности контента. Ты должен предоставлять реальную ценность людям. Например, есть вопрос, который многих интересует, но никто не может найти на него ответа. Найди этот ответ и расскажи публично. Я гарантирую, у тебя появится аудитория. Второй совет. Думай всегда долгосрочно. Если ты поставишь на первое место аудиторию, то спустя года она будет расти очень быстро. Если ты поставишь на первое место краткосрочную выгоду, рекламу каких-то пирамид и прочего дерьма, твоему проекту конец. Я видел очень много создателей контента, которые только лишь немножечко успели хайпануть, набрать первые 50 тысяч подписчиков, а то и 20 тысяч подписчиков и сразу же позволили своей жадности угробить все свои достижения буквально за несколько лет месяца в Такой канал не будет расти. И третье. Ты должен быть готов к тому, что результат придет не скоро, а может и вовсе никогда. Мой канал сейчас насчитывает почти 300 тысяч подписчиков и каждый день видеоролики смотрят около 150 тысяч человек. Но так было не всегда. 80% моей YouTube карьеры, как ты видишь, мы стагнировали очень сильно. Канал был практически при смерти. Практически 3 года. За эти 3 года я очень часто хотел сдаться. И если бы я это сделал, сейчас мы с тобой не говорили. Но я всегда смотрю на долгосрочную дистанцию. Ты это знаешь. Я инвестирую в биткоин на долгосрочную перспективу на десятки лет. Я создаю видео тоже на долгосрочную перспективу. Опять же, на десятки лет. Надеюсь, эта информация тебе как-то поможет. А теперь поговорим о еще одной возможности стать миллионером благодаря Web 3.0. Это маркетинг и реклама. Рекламная индустрия – это кит всех бизнесов. Просто посмотри на рекламные доходы Google – это миллиарды долларов, а 80% всей прибыли компании составляет именно реклама. Google и Facebook вместе охватывают практически половину дохода с рекламы во всем мире. Это 296 миллиардов долларов за 2021 год. И похоже, что в ближайшие 5 лет – они продолжат доминировать. Но приходит новая революция. Блокчейн и NFT, которые полностью перевернут игру за эти 5 лет. Такие бренды, как Taco Bell, McDonald's и Asics уже начинают выпускать собственные NFT. Adidas, по-моему, тоже. И эти NFT подразумевают собой какие-то привилегии своим холдерам. Например, электронные подарочные сертификаты или даже какие-то физические продукты, которые привязаны к NFT, которую ты купил у этой компании. Если ты хорошо в этом разбираешься, в рекламе или маркетинге, в создании дизайна, ты можешь сам связываться с этими компаниями и предлагать им собственный дизайн NFT за определенную плату и условия. И не обязательно сразу бежать в Макдональдс, можно начать с предложений локальному бизнесу. Например, выступить с предложением бизнесу создать коллекцию NFT, которая представила бы его бренд эффективнее всего. Отсюда, кстати, вытекает и идея создать платформу, которая будет соединять такие NFT с реальной ценностью в физическом мире, как, например, NFT от Макдональдса, который выступает в реальном мире сертификатом на покупку. Покупки. Так что ты можешь заключать партнерство с компаниями, которые хотят работать с NFT, создавать вместе с ними реальную физическую ценность этих NFT, зарабатывать неплохие деньги. Плюс это еще и интересно. И, наконец, последняя возможность Web 3.0 на сегодня, и она заключается в искусственном интеллекте. И уже есть несколько эффективных решений, которые ты можешь использовать прямо сейчас. Сегодня наступает тот момент, когда создание собственного искусственного интеллекта дешевле, чем когда-либо. Если ты совершенно с этим не знаком, я очень рекомендую тебе изучать то, что называется Machine Storytelling. Это такая машинная система, которая может самостоятельно создавать коллективные истории, сюжеты или сценарии, а может быть даже диалог. И мне кажется, будущая игровая индустрия обязательно будет это использовать. Я уверен, что это станет ключевым моментом разработки игр в будущем. Открытые миры игровых метавселенных не будут создаваться так же, как твои любимые RPG вроде Ведьмака или Assassin's Creed, в чьих командах есть разработчики, писатели, сценаристы, артисты, художники, кого только нет. И все они работают по 40 часов в неделю, чтобы ты мог вечером покайфовать в PlayStation. Вместо этого мы будем видеть игры, которые которые смогут сами себя строить, основываясь на взаимодействии с пользователем и обратной связи с ним. Пока что примером такой игры может быть Лайк. Like. Это крайне простенькая и нехитрая игра, в которой уровни генерируются автоматически, и при этом больше никогда не повторяются, никогда в жизни не будет одинаковых уровней. Вот такие игры нас и будут ожидать в будущем, и это будет абсолютно нормально для следующего поколения интернет-веб 3.0. И мы уже видим первые зачатки этого... С такими проектами, как, например, MetaHuman, где суперреалистичные персонажи генерируются за минуты. В отличие от Web 2.0, где разработка этих персонажей занимает многие месяцы, а может быть даже годы. И ты даже можешь попробовать это сам, ведь уже есть некоторые проекты, например, ShotLight.com где искусственный интеллект может писать целые истории. Давай, давай попробуем и посмотрим, что он напишет про меня. На первый взгляд это забава, но это то, что будет лежать в основе будущих игровых хитов. Мы уже живем в будущем, но способны лишь немного прикоснуться пальцами к его поверхности, не осознавая насколько оно глубокое и разнообразное. И ты можешь этим пользоваться, можешь пойти еще дальше и создавать собственные игры и искусственный интеллект для Web 3.0, и в будущем, я уверен, тебя ты станешь благодаря этому миллионером если займешься этим сейчас когда еще рано как ты видишь web 3.0 дает огромные возможности ты можешь создавать контент инвестировать в компании которые создают web 3.0 стать самому компании которая создает web 3.0 соединять бизнесы с web 3.0 или же помочь построить дефай сервисы на основе искусственного интеллекта огромное пространство для возможностей и я только что дал тебе целую кучу направлений любой из которых настолько ранее, что даже небольшой твой успех в нем принесет тебе жизнеменяющее богатство. Тебе нужно лишь включить голову и наслаждаться. А меня зовут Богатейший Ди, если видео было для тебя интересным, почему бы не поставить ему лайк, а также не поделиться им со своими друзьями. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео, делись видео с друзьями, комментируй обязательно, Богатей. До скорого.